Ребята, тут, короче говоря, ну от, от стейков никуда. Под стейков тут стилизована фотозона есть. И еще такая зона, где абсолютно свободно летают птицы. Здесь он здесь по мостикам ходит. Почувствую себя в джунглях, называется. Сейчас где у нас такой чек-чек так, Да, тут фотографироваться можно на каждом шагу, да, тут красиво.